Лава 12. Барон, ободренный все возрастающей верностью в жизнеиды, успокаивался. С лица исчезла печать ярма, пеленою закрывавшая будущно, только углубившаяся седина оставалась незладимым шрамом переживания тех дней среди и сине-черных его кудрей. Только теперь Голубенко снова приступил к работе, благодаря Бога за благополучие исхода этой трагедии за спасенную жизнь Наиды. Одна только мысль не давала полного покоя. Что будет с Колькой? Сипаном. Андрей не знал, что на субботу Марс назначил цыганский суд, созывая наиболее влиятельных людей своего круга, передав все маявки цыганской почтой. Вечером в пятницу Рома, подойдя к Голубенко, сказал, «Ты хотел завтра с утра ехать домой? Я прошу тебя выехать вечером». А выходными пусть будет воскресенье и понедельник, потому что завтра у меня будет много гостей. Разных гостей. Почетных гостей. Но, Марц, по-моему, веселье будет не кстати, — возразил Андрей. А веселья и не будет. Будет наша цыганская разборка. Я приготовил сюрпризы каждому свой, кто чего заслужил. Ты должен быть обязательно. И как свидетель, и как настоящий друг». Голубенко воспринял слова барона как новый призыв к молитве за тех, кто будет завтра судим. Только молитва к Богу могла опередить жестокость сердец, не познавших Бога. Часть ночи была проведена на коленях, но и лежа уже в постели, Андрей долго думал о тех, кому уже было брошено семя Слова Божьего. Как не хотелось, чтобы дьявол потоптал его первые всходы. Утром следующего дня... Барон встречал гостей, проехавших с других городов и деревень, явившихся при всех своих регалиях. Напротив, напротив двора Марца скопилось много автомобилей. Видя нечто не совсем обычное, явился участковый милиционер, интересуясь причиной сборища. Марц, подойдя к нему, сказал, «Мы же порядок не нарушаем, ничего плохого не собираемся делать». А если у тебя есть какие-то сомнения, можешь посидеть с нами и убедиться сам. Но участковый, направляясь к выходу, только сказал. Смотри, Марц, чтобы безобразия не было. Ты и так весь город на ноги поднял. Да и меня уже замучили телефонные звонки из разных инстанций. Как там наитка? О, слава богу, поправляется. Благодарю за твое внимание. Меня не за что благодарить. А вот Андрея поблагодари. Можешь даже золотой памятник ему поставить. Если бы он ей кров не перекрыл, здесь, прямо во дворе бы скончалась. А ты не учи меня, что делать. Мы и сами с усами. У живота то я не обижу. В то время, когда Марс разговаривал с участковым, гости рассматривали отделку здания, в которое вскоре должны были переселиться барон. Все хвалили работу, восхищаясь искусством мастеров, и мало-помалу разговоры сосредоточились на Голубенко. Сегодня он был как именинник. Каждый из собравшихся и по-русски, и по-цыгански, и по-своему благодарил Андрея, кто за мастерство, пожимая рукой, похлопывая по плечу, кто просто смотрел с восхищением на героя дня, радуясь спасению Наиды, а кто выражал чувство признательности за кров данную им, обнимая и даже целуя еврея, ставшего другом цыган. Марц поднялся на ступени крыльца и по-русски... В расчете на Андрея сказал, «Ромалы, до меня дошел слух от плохих людей, что я даже спасибо не сказал Андрюше за все то доброе, что сделал он моей Наиде. Он в полном смысле слова спас ее. И чтобы и вы не думали, что я жадный, я призвал вас всех, а также соседей и родичей, как свидетелей, чтобы отблагодарить того, кто стал для меня как брат». Ничто теперь для меня не ценно так, как воскресшая моя черген, то есть звезда, которую я люблю и буду еще вдвойне теперь любить. Андрюша, подойди сюда ко мне, прошу тебя. Глубенко сделал несколько шагов к нему. Прости меня, что я тебя не понимал и часто грубил, оскорблял, но особенно зато прошу прощения, что я сам так понимал и других цыган настраивал, говоря что вы, верующие, людей в жертву приносите. А оказалось, что да, приносите, но приносите не детей, а себя в жертву, да еще и за чужих, за наших детей. Перед всеми прошу прощения. Прощаю, и пусть Бог тебя простит за это, сказал проповедник. А теперь я готов выполнить любое твое желание или просьбу за то, что ты не только Наиду спас, но и меня с женой поднял из мертвых. Хочешь, автомобиль тебе куплю. Или дом. Или, одним словом, ты сам скажи, что хочешь. Что захочешь, то и сделаю. Но еще ночью Бог открыл голубенку, о чем ему должно просить. Марц, ты действительно выполнишь любое мое желание? Темревце, ты видишь, что я клянусь перед Богом Миромалы? Клятв не надо, потому что Христос их запретил, сказал не клянись вовсе хотя древним действительно было сказано «Не, приступля... «Не приступай клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои». «Но я тебе поверю и без клятвы, как барону», твердое слово, которого ценят ромалы. «Итак, ты готов исполнить мое желание?» «Да говори же!» На лице главного ромы застыла ухмылка, как бы говорящая «Есть ли для меня что-нибудь невозможное?» Марц, как христианин, я ничего не должен просить у тебя за свою любовь к Наиде, выразившуюся в том, что Бог сделал через меня. Но не желая тебя обидеть, видя, что ты действительно преисполнен благодарности, прошу одного, чтобы ты никак не мстил кольки за ту шалость, которая чуть было не привела к смерти. Но коль Бог нас всех помиловал в этом, помилуй и ты его. Ради Бога, прошу тебя». «О, нет!» – перебил его барон. «Такую просьбу я не могу выполнить. Просить, чего хочешь, только не этого. Это единственное, чего я выполнить не могу. Даже Библия наша говорит кров за кров, зуб за зуб, око за око». Эти слова были настолько твердо сказаны, что Голубенко даже удивился, насторожился, но, воспрянув духом, сказал. «Закон кров за кров сказан был тоже древним» из-за жестокости их, не знавший еще жертвы Христа. Но Спаситель, совершивший чудный подвиг Голгофы, не мстил за себя, распявшим его. Напротив, молил Отца Небесного, «Прости им, ибо не знают, что делают». Сегодня Христос эти слова, сказанным на кресте, говорит уже тебе, Марц, «Прости им». Да ты одного не понимаешь, Андрей, что я цыган, к тому же барон, и не могу нарушить наши законы, традиции, строгости выполнения которых требую сам от других. Какой же я после этого буду барон, если сам нарушу свою клятву? Я клялся, что Колька будет купаться в своей же крови. Ты клялся и в том, что выполнишь все, чего я попрошу. Забудь о клятвах своих. Лучше вспомни, как ты молился со мной Богу и говорил ему свое слово «прости». «Бог ответил, он сделал чудо, чему вы все свидетели, и я прошу тебя о чуде, которое должен соделать ты, забыв обо всем, что противодействует его свершению». Барон прослезившимися глазами смотрел уже не на Голубенко, а на собравшихся, простя их милости, не сколько уже к Кольке, сколько к себе, связавшему себя двумя клятвами, противоречащими одна другой. Некоторое время цыгане спорили, их трудно было понять. Одни выкрики гасили другие, но оказалось, что спор их шел, хотя и разными путями, но только к одной цели. Пусть этот случай будет как исключение из правил, только бы Наида не было против. Но Румида заявила про ее нескольких свидетелях, что пострадавшая никакого зла не испытывает Кольки, подтвердив, что тот сделал это ни в гневе, ни с каким-то злым умыслом а будучи увлеченным опасной шуткой. А вот еще одно доказательство ее прощения. С этими словами она показала всем открытку, одну из подаренных Наиде во время посещений Голубенко, которую теперь Румида должна была передать скрывающимся кольке от Наиды. На ней был прообразно изображен спаситель, стучащий в дверь, а на другой ее стороне, написанный медсестрой под диктовку Наида слова. «Коля, когда я уже прощалась с землей, то думала, что на кладбище появится еще один памятник, на котором будет написано «Еще одним цветком земля беднее стала, еще одной звездой, то есть черген, богаче небеса». Но теперь, когда я воскресла из мертвых, я хочу, чтобы и ты воскрес из мертвых. Я тебя прощаю, не прячься». П.С. если хочешь, принеси мне розы. Наидка!» Открытка, прошедшая по рядом, стала печатью прощения Наидой Кольки. Видя, что все собравшиеся единой с ее желанием, барон в знак благодарности даже поклонился им. И уже, поворотясь к Андрею, радостно сказал, «Видишь, невозможное стало возможным» но я все равно хочу сделать тебе подарок». Глубенко ответил. «Да, вижу, благодарю за это моего Господа и вас, но я хотел бы еще нечто сказать для всех собравшихся. Говори, говори, раздалось с разных сторон. Я буду весьма грешен, если не скажу вам следующего. Все эти дни я только и слышал похвалу в мой адрес, многие благодарности». Некоторые из вас называли меня даже Спасителем. Но того, кто действительно совершил это чудо, многие не заметили. Это наш Господь Иисус Христос, Спаситель, Который вчера и сегодня, его век и во веки тот же. Вы так высоко оценили мою кровь, что я не могу не сказать о крови Христа. Ведь то, что я сделал, по сравнению с тем, что сделал Христос, действие спички по сравнению с солнцем, «Моя кров – это кровь всего лишь грешника, хотя и прощенного спасителем, а его кров, пролитая за нас, цыган, украинцев и прочих народов, это кровь святого, непорочного агнца, предназначенного еще прежде создания мира для нашего спасения». 1 Петра 1, 19, 20 «Моя кровь на Иде будет действовать только временно». Сила же крови Христа, пролитой в милостивление за грехи наши, действует и будет действовать вечно. Моя кровь распространилась на одного человека. Сила же крови Спасителя распространяется на всех человека в мире, кто принимал, принимает или будет принимать веру его искупительную жертву. Ваша благодарность мне пусть будет отдана только тому, кто ее действительно заслужил. А потому я не могу брать никаких подарков или награды, принятием которых я бы только подчеркнул то, что они пошли не по тому адресу. Я лишь раб, ничего не стоящий, сделавший то, что и должен был сделать. Луки 17.10. Вместо Эпилога Мать, Кольки, не присутствовавшая на собрании, вершивших судьбу ее сына, и не мечтавшая великодушие барона ожидала только кровной мести изо дня на день. За себя она не боялась. Но, сын, где он сейчас? Выдержит ли ее сердце, сердце любящей матери? Нет, нет, не говорите ее цыганское сердце. Сердце матери может быть только материнским. Материнское сердце не знает своей национальности, а потому неслышимый крик его белым инием окрашивает голову, прячет глубь, обезвоженное от слез глаза, стодом души, как раскатистый мехом ищет помощи рожденному в страдании. Можете себе представить, как велика была ее радость? Имя матери я так и не узнал. Может быть, потому что она стала образом всякой матери, ищущей спасения своего сына, дочери. Когда цыганской почтой ей была доставлена открытка для Кольки и сообщение, что святой, спасший Наиду, выпросил его жизнь вместо вознаграждения для себя, а значит, мести не будет. Узнав у почтальона в кавычках день отъезда Голубенко от барона, она поспешила отблагодарить святого. Наняв такси, радостная цыганка поехала к дому барона попрощаться с Андреем. Но опоздала. Он уже выехал с Ипаном на Волге барона, оставляя среди шахтерского города Макеевки еще один памятник искусства, но что несравненно важнее, еще один памятник христианской любви, любви, явленной самим Богом. «Ну что, дядя Андрей, поедем нашей цыганской дорогой?» напрямик спросил Ипан, предлагая сократить путь так называемой цыганской тропой, ведущей вдоль лесополос соединяющих разбросанные шахты и их отработанные терриконы. Глубенко воспринял вопрос и понаобразно улыбаясь ответил: можно и цыганской дорогой, только бы она вышла на единственный путь жизни и вела к единой конечной цели. Я удивляюсь вашей способности переводить обычный разговор на темы из Библии. Откуда это у вас, дядя Андрей? спросил сын барона лихо ведя машину поднимающий за собой облако пыли. «Да так Господь повелел через апостола Павла. Слово ваше, да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Колосинам 4:6. «Вот я и посолил твой обычный вопрос». Разговор их был прерван появлением встречного автомобиля, мигающего светом фар. «Что он мигает?» Наверное, впереди работники Гаи, спросил Андрей. Нет, думаю, что едет кто-нибудь из наших цыган. Коль едет цыганской тропой, иначе бы таксист никогда не поехал бы по грунтовой дороге. Такси метрах пятидесяти развернулось поперек дороги, перегораживая путь. Дверь его быстро открылась, и к ним навстречу бежала цыганка. Что-то случилось, спросил проповедник. Но и пан с бегуче сказал. «Я думаю, что ничего плохого». «Да-да-да-да-да-да, это Колькина мать». Подбежав к уже вышедшему из машины Голубенко, женщина рухнула на землю, обхватив ноги святого и, целуя обувь, несмотря ни на что, дала волю слезам, словам, излитым со всей щедростью души, приобретшей потерянного сына. «Встаньте, встаньте! Что вы делаете?» пытался поднять ее Андрей, но она еще минут пять удерживала ее ноги, словно тисками распластавшись в пыли. Плечи ее все еще судорожно вздрагивали от рыдания. Наконец она встала. О, какими глазами она смотрела на Голубенко. В них было все — благодарность, торжество, восхищение. Она произнесла всего лишь несколько слов. «Спасибо тебе. Ты вернул мне сына. Единственного». «Благослови тебя, Бог!» Проповедник подумал. «Вот, наверное, именно так благодарил один из десяти прокаженных, единственный из них, кто по-настоящему оценил явленное чудо Христом». Некоторое время они сидели, увлекшись разговором, а потом Андрей, спохватившись, извлек из рюкзака сверток с несколькими книгами. Он достал одну из Библий, которую всегда возил с собою, и, извиняясь, сказал, Чуть было не забыл. Коля просил меня в свое время подарить ему Библию. Голубенко, открыв обложку, на первом белом листе написал. Для благословенного пользования колюне от дяди Андрея. В надежде, что наша, э, наши вечера беседа Боги не останутся бесследными в твоей душе. И уже печатными буквами дописал. Или эта книга уведет тебя от греха, или грех уведет тебя от этой книги. Вот, пожалуйста, передайте Коле и поцелуйте его за меня. Я думаю, что мы не прощаемся, а пока только расстаемся. Читайте вместе с ним Библию. Она откроет вам новый путь, новую жизнь, счастливую жизнь. Голубенко часто навещал Наиду в больнице, моля Бога, чтобы она... Не только физически была спасена, но и духовно. По прошествию определенного времени Андрей был в гостях у барона, хотя последний усиленно ее просил переехать и даже жить вместе, как с братом, в связи с выпиской Наида из больницы. Сколько радости было при встрече первыми словами барона к своей Черген, то есть звезде, были следующие слова: Наидочка! «Запомни на всю жизнь. Это твой Спаситель. В твоих жилах течет теперь и его кровь». И он крепко обнял Андрея. Но Глубенко ответил, «Если я и Спаситель, то с маленькой буквы». «Теперь для вас должно быть совсем не важно то, что моя кровь в ней течет, но весьма важно, чтобы кровь Спасителя с большой буквы Спасителя, проявившего к вам особую любовь и милость, стала вашим истинным питьем» дающим жизнь вечную вам и всем, ком она будет циркулировать по уверованию. Во время их разговора подошел Ипан. Андрей, желая подытожить все ранее проведенные беседы о Боге, еще долго сидел, уединившись с сыном барона. Если бы мы подошли к ним, то услышали бы следующий разговор. Понял ли ты теперь, Ипан, что такое риск? Поговорка «риск» — благородное дело». Далеко не всегда верное, потому что не всякий риск благо родит. Никто не благ, как только один Бог. Матфея 19:17. Вот Бог действительно благородный, и Его дела прекрасны. Как видишь, нет счастья ни в самом риске, ни в конечной его цели, если зиждется это не на добре в Боге. Риск — это действие на овось, а вера — это единственное правильное решение, причем открытое Богом. Она уверенно присваивает то, что принадлежит будущему. Чаша Христа тоже была для Него риском, но она движима была истинным благом и согласована с желанием Небесного Отца. А поэтому риск проклятия для Иисуса оправдался благодатью для всего человечества. Такое мог совершить только тот, кто возлюбил мир настолько, что даже себя не пощадил, чтобы искупить вину грехов всех людей, принявших его верой. Это риск совсем иного рода, риск высокого духа, движимого любовью Бога. В дальнейшей жизни Глубенко не раз приходилось рассказывать эту историю, отвечая на вопросы, не освященные в этом повествовании. И всякий раз он просил своих слушателей молиться о цыганах и других народах национальных меньшинств о которых мы часто забываем а ведь бог не но во всяком народе боящийся его и поступающий по правде приятен ему деяние апостолов 10:34,35. 34-35 сейте сейте сейте призывал андрей о вы напоминающие господи не умолкайте исаи 62:6. ибо «Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне щетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Исаии 55.